Здорово! это обзор от MoPork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим игру под названием Hero Legend. Это аркадный слэшер, практически во всем копирующий все, что только возможно, и даже не скрывающий этого. Графически и по геймплею игра, как две капли воды, похожа на знаменитую League of Stickmen. А что касается героев, то тут не обошлось без доты и Лиги Легенд. Даже имена никто не менял, дабы не водить игроков в заблуждение. На твой выбор будут предоставлены пока 5 героев. Это был По, Ахри, «Король Лич» и «Виндранер». Опробовать а ты сможешь всех, а вот играть придется поначалу Зову, так как остальные героев нужно разблокировать за заработанные кристаллы. У каждого героя, как и принято в мобах, в основном по четыре способности. Каждая уникальна, красочная и служит для определенной ситуации. Также есть две кнопки передвижения, стандартный удар и прыжок для уничтожения летающих тварей и преодоления препятствий. Гляди, ты будешь открывать по 5 уровней, после прохождения которых ты сразишься с боссами и перейдешь на следующую локацию. За уничтожение противников ты, конечно же, будешь получать монеты и новый лут, который ты сможешь апгрейдить за те же монеты. Помимо прочего, за деньги можно открывать сундуки с особым лутом и постепенно прокачивать каждую способность. В общем, такой себе неплохой, если можно так выразиться, мобо-аркадный слэшер, в котором можно убить часок-другой в свое удовольствие. Анимация приятна, управление удобно, а геймплей ты и сам видишь ненавязчив. Так что выбор за тобой, призыватель. А на сегодня это все. Ставь лайк, конечно игры с сайта бесплатно и не пропускай предыдущее видео. И до завтра!